Всем привет, и сегодня ну, четвертую серию начинаю с более подкопленными ресурсами. У меня переполнен военный лагерь, я улучшил казаму до третьего уровня. И все вообще впечатлительно. Башня ручная, видите, пушки улучшены. Максимально золото, максимально все. Я могу улучшить ратушу, но я хочу ее полностью прокачать. И думаю, в следующей серии я ее улучшу. Например, вот это я могу улучшить. За полторы тысячи золота. Ладно, пойдемте, кажется, в бой. И сегодня мы будем... Ой. Ой. Ладно, пофигу. И сегодня, я думаю, мы будем... Это... это... Сейчас подумаю еще. Сегодня, я думаю, мы будем уже атаковать... Этими, как их там, гигантами. Кстати, зачем мне идти в бой, если у меня максимальные ресурсы? Ай, потому что я тупой. Ладно, сейчас они подохнут. Надеюсь. Очень на это надеюсь. Да, ну зачем ресурсы? Обидно же. Что ни человек не дал покопить, ни себе. Ну ладно. Это, как говорится, ни себе, ни людям. А, ладно, сейчас они на 50% уничтожат, мне кажется. Угу. И все, и подохнут. С Богом. И мне дадут целых 19 трофеев. 73. Блин, все переполнено, все. Все, давайте тренировать гигантов. Мне не терпится, например. Так. И мы можем взять эликсир. Так, золото хранилище можем... Блин, нам нужен ТХ третьего. Ладно, чем мы можем лучше? Эликсир хранилище, заодно и золото поменьше стоит так и и сборщик эликсира ну и замечательно и думаю в следующей серии фултах э, фултах а2 будет это же также зам... блин я вспомнил что нищу мне еще мне стены заборы нужно улучшать. ну тогда ладно я сделаю когда фултах а2 Сниму пятую серию. Нам будет где-то седьмой, восьмой уровень. Все будет прекрасно. Так, что мы сейчас можем поделать? Так, улучшите золотохранилище до второго уровня. Нам дали награду. Так, что у нас тут еще есть? Войска. Ну да, это я все знаю. Я уже могу на той карте король варваров купить. Ладно, я думаю, всем вам не терпится, как да? нападают гиганты. Сейчас у меня варвар... Нап... Ой, военный лагерь наполнится, и мы пойдем в бой. Знаете, что я еще понял? Еще мне нужно военный лагерь улучшить. Это же просто долго. Ну и ладно, долго значит интересно. И будет, наверное, восьмой даже уровень. Зато будет фултаха 2. И мы со спокойной совестью за три часа будем... Короче, что-нибудь придумаю. Смотрите, я, получается, начну тогда улучшать ратушу. И... И буду с вами играть. Буду нападать на других игроков. У меня еще есть куча щита нападение отбирает 6 часов. Ах, на шее, а? Это же много. Хотя нет, это как раз для меня нормально, потому что тут как бы или хочешь щит сохранять, или умирай. Да, по идее, тут все логично. Ну и чё у нас? Ну вот, осталось 10 секунд. И сейчас мы пойдем в бой с нашим великим гигантом. Так, а сколько? Военный лагерь тоже один час улучшает. Так. Ну, такой же средненький. Нападаем. И куда бы гиганта сунуть? Некуда. Вот черт, гигант же должен на оружие нападать. Я же не виноват, что у него только одно оружие. Сейчас мы его захватим. И я думаю, на этом стоит закончить. Я думаю, в следующей серии мы уже можем открыть вое... этот, как его там, Влево. ну, крепость клана была. нет, мы не сможем в следующей серии, ну, в шестой серии, наверное, мы сможем крепость клана открыть, ну, вот сейчас они доатакуют, на самом деле я неправильно гиганты использовал. я забыл, как их использовать, он должен сначала его отпускать, если много оружия вот с ним интересно воевать. Ладно, сейчас у меня новое достижение. Через несколько минут еще накопится. И я уже пойду в нормальный бой. Вот давайте вот так сделаем. И сейчас вы подождете. И сейчас мы продолжаем. Вот тут подкопилось. 30 минут почти. И сейчас пойдем в бой уже с двумя гигантами. Так, тут получается была золотая мехарадка. Так и быть, пойдем на нее. Так. Давайте одного варвара сюда запустим. И двух гигантов. Вот так и посмотрим, что из этого выйдет. Вот гигант это, черт бы их подрал. Быстро дохнет и мало убивают. Ладно, сейчас, я думаю, пушки не будут убивать. Блин, будут. Сейчас убьют, зато варвары дофига да будут. Снова сейчас у нас будут переполнены ресурсы. Да, да и вооружи сейчас умрут. Хотя, возможно, они успеют уничтожить пушку. Нет, последний. Ну что ж, вот так повоевали с этими гигантами. Я думаю, вам понравилось. Так, у нас еще какое-то достижение. Заклёвно. -а -а. да И все, я поставил себе цель, я буду копить кристаллы. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь.